Добрый вечер, Владимир Иванович. А скажите, пожалуйста, вот перед акацией закрываешь матку там на, ну, на две недели, допустим, но ну, не для того, чтобы сбить клеща, а для... Взятие продукции, ну, получше, чтобы вот эта изоляция, она как-нибудь сбивает настроение роевое у семьи или нет? Собьет, если вы это сделаете, не будете дотягивать до третьей уже стадии, когда там маточников будет полно. Просто вам будет больше работы пообрывать эти маточники. Ну, да, там пчеловоду будет забота стараться создавать создать такую ну, ситуацию по в семье по рабочему состоянию чтобы это было хотя бы на, на второй стадии массового появления трудня и мисочек вот если вы закрываете появятся там свищевые, то есть не было бы еще яиц в мисочках. Если появятся свечевые, их можно удалить. Это не проблема. И семья будет у вас в рабочем состоянии на И Если, конечно, уже вы прозеваете и закроете матку в изолятор, а там в мисочках полно яиц было, и пойдут маточники, матки пойдут уже, и маточники с роевых мисочек, ну, тут может быть Проблема. Хотя и она решается, потому что расплода уже никакого, матка присутствует, плодная откладывается, даже свища нечего будет выводить. Вообще старайтесь, если закрывайте, может даже лучше раньше закрыть ее, за 10 дней до акации, чтобы на момент цветения, она цветет всего 5-7 дней, чтобы на момент цветения акации ни единого Открытого расплода не было. Вы тогда товар возьмете по максимуму. И как раз проскочите эту третью стадию раения, когда еще не будет яиц в мисочке. Вот тогда будет лучше намного. Увереннее, семья сработает. Владимир Егорыч, а как вот по наращиванию пчелу в зиму? Ну, я тоже изолирую маток. Это Днепропетровская область. Вот у нас бедная пыльцевая база, начиная с подсолнуха там в середине июня, и потом, вот как в этом году, пошли слабые семьи в зиму, хотя изолировал маток с начала сентября, но видно было, что пыльцы мало, и засуха вот это вот, какой тут выход, наращивать силу пчел, продолжать их в сентябре наращивать, или потом соединять семьи, чтобы они просто более сильные пошли в зиму. Вот как вот эта проблема бедной пыльцы решает, как вы посоветуете ее решить? Смотрите, какая, какая ситуация вот в вашем случае. Залито, они на, накапливают пергу в семьях и, бывает, прячут вот в гнездовых рамках, часто под мед. Если, если семья работает без магазинов, то есть один гнездовой корпус и там вся коммуна, и, и расплод там, и корма, и перга, то бывает после качки вскрываются хорошие перговые рамки вот для наращивания пчелы именно в зиму, в августе. Вот в этом случае после качки... Очень часто приходится рекомендовать тем, у кого такая вот коммуна. В одном, ну больше всего это ли к лежаку относится, может к Додану. Когда откачали мед и открываются хорошие перговые запасы. Вот эту пергу она как раз и собиралась на протяжении всего лета. Это полифлорное такое будет богатская. И на этой пыльце. Пускай это будет август месяц. Полностью, сколько получится, семье воспитает вам зимующую пчелу. И все, закрывайте, пускай не в августе это будет, а в сентябре закройте в изолятор. Сейчас продлевается период активности, поэтому могут и сдвигаться и графики и закрытия маток в изолятор. И по районам, вот я смотрю, у нас тоже уже так просится закрывать, ну то есть одинаково, я в этом году и 3 июля закрыл, по сегодняшний день от матки изолятора, и 3 сентября. В два месяца разница, но хорошо, там получилось нарастить жировое тело, потому что держатся они спокойно, и как раз получилось обеспечить запасами переги выкармливать личинку в августе месяце, и то же самое пошло. То есть, все будет зависеть от того, ну, я же вплоть, вплоть до, до каких-то специальных запасов. Бывало, помню, какие-то периоды, вот пасеки, хорошо, когда кооперация, привозили выбрасывали десантам семьи в такие места, где было изобилие этой пыльцы. Специально привозили рамки, подставляли семьям для развития, где было, был такой взяток пыльцевой очень слабый. В общем, приходилось приспосабливаться еще в те времена, когда вроде казалось нормально было, спокойно, стабильно. Так что вот вариант такой. Если получается у вас, ну, вернее, не получается хорошей, пыльцы, хорошей пыльцой обеспечить наращивание зимующей пчелы, значит, ну, приспосабливайтесь, сохраняйте где-то в лице от водков эту пыльцу. Очень часто это получается, кстати. Или же при качке скрывается пыльца, давайте, в семье, на выкармливание зимующей пчелы. Ну, то есть... Варианты есть, просто нужно присмотреться к ситуации, и выбрать, что в вашем районе, при вашей ситуации, при вашей этой картине, которая складывается, можно более логично практиковать. Не получается 3 июля, никак не получается. Тот, кто работает на мед, на мед. А если 3 июля закрыть, там, ну, Изолятор, да, и в августе нарастить. В августе не получается. Матки полностью при такой жаре, как в Краснодарском крае в этом году и в том году, тормозят полностью. А я собираюсь на 3 июля наращивать пчелу. Вот именно период, потому что она не будет изнашиваться на подсолнухе, на этом. Вот как-то так. Что вы на это скажете? Ну не получается аус уже какой вот. -то. Тормоз. Начинается сентябрь, а там начинается развитие клеща. Вот и все мощнейшее развитие. Ночи становятся прохладные. И все, и матки начинают строчить там весь октябрь, весь сентябрь. Дуреют, и все. Так, Александр, ну вопрос мне задали, по-моему, Днепропетровская, да, я, если не ошибаюсь, Днепропетровская область. А вы Краснодарская область, район, место. Широта где-то Крыма, по-моему, намного южней. Ну там, ну смотрите, приспосабливайтесь, конечно, к вашей, присматривайтесь, какой у вас период можно выхватить по сезону самый логический такой приемлемый для того, чтобы сформировать эту зимующую пчелу. Может, это будет отдельная группа отводков. Вы медовик запускаете на весь конвейер медовый, раскачали его, толкнули и все. Безматочные, там, безрасплодные периоды как угодно. А отводок у вас как основа будет идти создавать по лету, как сателлит рядом с этой семьей, для подстраховки силу. Полноценно. Вы не будете его дергать качками этими. У вас есть он ударная сила, и вы на ней будете делать получать товар. А эти вам сделают. В июле это будет то ли в августе, то ли еще где-то. Ну, ну, нереально дать сейчас одинаковую консультацию при картине Дагестана и Архангельска сейчас по Заполярьевску. Все относительно, относительно вашей практики, но ну, лучше вас никто не знает там картины. Я просто присутствую в концепции. Вот есть так, вот такая логика, вот такой вот хребет, а вы уже наращиваете свои мышцы по вашему климату, кормовой базе, по характеру вашему, системе ульев и так далее. Не, Владимир Егорович, Днепропетровская и Краснодарский край, он большой. Я как раз и вот отношусь, я слышал, товарищи, и я знаю, где вот, регионы Украины, где климат соответствует Краснодарскому краю, востока Краснодарского края. То есть это Ставропольский почти край, э, юг Ставропольского края. Это соответствует Днепропетровской, Донецкой, э, Херсонской Харьковской, но ну, Харьковской нет. Но вот те места местах соответствуют вот климату моему востоку, Краснодарскому краю. А вот абсолютно одинаково все. Вот поэтому я же не зря и в лес спросил. Ну, отводки-то я и делаю, вот эти, постоянно, но на каждую семью 60 отводков, 50, это... Мне уже надоело. Ну, понял, спасибо. Владимир Егорович, опять вопрос задам, раз уже пошли мы по кормам. А заменитель э, белка, пыльцы, белок какой, какой вы можете посоветовать? В канди там или дни какой? Только естественный. Весной еще, ладно, куда ни шло, может быть, там на... Без безрыбье и рак рыба, там что-то дать весной, когда идет смена поколений, меняется, где-то выровняется под конец сезона, может физиологию, резистентности выровнять натуральные пыльца. Но в зиму, в зиму, вот тут поколение одно идет, на на безоблетный период месяца. Поэтому желательно для зимующей пчелы только натуральная пыльца. Мы ничем не заменим, никаким белком человеческим. Если у пчелы представьте пыльцу, взрослая пчела определенного возраста, даже свою пыльцу зимующая не усваивает. А давать для стимуляции, часто весной дают для стимуляции и, эти ж, и дрожжи, и порошок. Молочь, то есть сухое молоко и порошок яичный. Но я не думаю, пчела берет летная. Летная, старая пчела из кормушки берет эту смесь. Она ее транзитом просто пропустит через кишечник и все. Там нечему, нет ферментов, они не активны. Усваивать этот белок. Поэтому поменьше вот этих вот импровизаций, я говорю, весной, с весной еще может как-то получить эффект, и то, эффект мы получаем такой э, иллюзию, что работает какая-то подкормка, хотя исправляет эту добавку, какую мы используем для подстраховки пыльца, в природе подоспела пыльца, и вот она как раз и выравнивает вот эту ситуацию по той, по той подкормке, Вроде как мы сделали добро и отдаем, приписываем плюсы тому, что это получилось. Ну, я говорю, что весной, ладно, можно как-то еще, потому что выровняется к середине сезона, к концу тем, что будет натуральная пыльца. Но в зиму включайте логику. В зиму там должен быть набор полностью всей таблицы Менделеева. Так как это сделает натуральное пыльца, по аминокислотному составу определяться будет биоресурс зимущей пчелы по жировому телу, по наличию белка в жировом теле. Он будет являться основой, потому что из белка будет кормиться и личинка первого поколения именно из жирового тела. Все только на натуральном. Может какой-то там процент давать, есть он корма и кормление Таранова, открывать, я а там, да, заменители вроде как что-то там помогает. Ну, ну, я категорический противник. При, при теперешней ситуации по кормам, которая сложилась на сегодняшний день, ну, ее вообще нет. Я говорю, То ГМО, то вообще это кукуруза, то пшеница, то горох. Скоро останется один подсолнух у нас. Так что стараться выхватить Именно пыльцу и кормление личинки на дикоросах. Как это будет выглядеть у кого, в каком регионе. Каждый, ну, пускай, определиться И желательно побольше присматриваться. Логически присматриваться, конечно. Так, ну, Александр сегодня спикер у нас. Давай, уже слушаем дальше. Вечер добрый. Если я так правильно понимаю ту же пыльцу, когда у нас разнообразие идет в летний период. Можно собрать, заморозить ее. И потом ее использовать той же осенью в тех регионах, где ее недостаток. Ну, замесить либо в мед, либо в канди подать уже неважно как. Я не думаю, что это будет один из таких Удачных способов. Если уж вы и будете заготавливать, то желательно это заготовить в рамках и в отводках. Потому что вы будете давать пыльцу в кормушках. Если будете мешать там в канди или, или с сиропом, то давать будете, как правило, дают в кормушках. Из кормушки будет брать не молодая кормилица пчела, а будет брать старая летная у которой не активен фермент протеаза, синтезирующий белок. Она просто пройдет транзитом через кишечник у пчелы. Поэтому если заготавливать пергу, то, или делать какое-то какое место, тесто пыльцовое, то вмазывать в рамку перед, возле расплода, Может там еще оно как-то сработает, где кормилица находится. Пчела кормится по кормушкам, не ходит, не шастает. У нее биологическая миссия обогревать и постоянно контролировать и кормить личинок. Все. Ей приносят готовое. Приносит летная пчела. А у летной уже все. Активность на нуле усваивать пыльцу. Так что вы эту особенность знали. Если уже заготавливать, либо в лице отводка либо в рамки сохранять, а потом давать на осеннее развитие. А так вот это все месиво, разве что, я говорю, может, в рамки умазать, сработает еще как-то, вот для расплода. Ну, хорошо, Владимир Георгиевич. Ну, почему тогда в Европе это работает? Да, американцы широко используют эти белковые подкормки, то весенний, что в осенний период. Они же об этом говорят, да, и у них хорошие результаты. Там постоянно присутствует корма, кормление присутствует. И если, если они уже дают подкормки, я не знаю, насколько, насколько это белковые подкормки там срабатывают, или просто углеводные. Ну, спробуйте, пускай вам это греет душу, если, если будет помогать эти всевозможные стимулирующие подкормки. Ну, лучше, чем... Я... Может быть, конечно, там какие-то... Э, уже сделали расщепление. Это же не, не наши возможности. Может, там как-то как вот инверта, сахар инверта. Можно сахарным сыром заказывать, а можно уже готовой инвертой. Не использовать фермент инвертазу пчелы, чтобы она не изнашивалась, а это делать промышленным способом. Возможно, и там белок дают именно в таком виде, уже в расщепленном. Мало ли, сейчас наука на месте не стоит. Все может быть. Владимир последний вопрос у меня. Я понятно, и так и планировал. В принципе, просто думаю, подтвердите или нет, заготовка. Перги, пыльцы, ну, перги, будем говорить, в рамках уже у нас, как всегда, в мае там, в, ну, в мае особенно, да, в этой пыльце идет немерено просто. Ее там море хранение ее в принципе у меня это возможно вот холод можно устроить и получается с помощью кондиционера помещения БК получилось все нормально вопрос такой хочу задать сколько на семью нужно заготовить в каком количестве диаметр перги в рамке это и сколько таких, допустим, рамок на каждую семью? И, и уточните вопрос для какого периода? Для наращивания зимы, я так понял, да? Да, да, мы говорим же за наращивание зимы, да. Ну чем больше, тем лучше, понятно. Ну не забывать что рамка расплода, рамка меда, рамка перги. Как это мы ее, конечно, проконтролировать в течение сезона не можем, потому что каждый день пчела несет, как вагончики в пыльцу, сколько ее идет, как она расходуется. А вот по раскладу, ну по научным этим данным, сколько едет, да еще с тех времен, далеких советских. Помню, Рамка расплода, выкормленная, рамка перги, рамка меда. Вот такой расклад. Как будет у вас выглядеть по возможностям, смотрите. Владимир Егорович, хочу подтвердить, это Виталий Днепр. когда я ставил одну рамку с пергой одной семье, вот, там было очень много перги, вся забита пергой, она всю ее съела, я потом ее не нашел точнее рамку нашел, но она была без перги уже. И эта семья самая сильная пошла в зиму. Вот. И вот по поводу подкормки пыльцы весной, то узнал такое, что пчела не усваивает пыльцу. Вот. Ну или весной, или вообще не усваивает, а только усваивает пергу. То есть нужно и давать именно пергу, а не пыльцу там в канди и так далее. Вот как. Вот еще это, это усложняет задачу несколько. То есть нужно сохранять именно перговые рамки на весну. Да, хороший вопрос. Если не получается запаса перги сделать, ну, у меня проще снова дам такой. Ну и вы видите, наверное, в роликах постоянно. Матку только закрываю в изолятор. В среднем по сезонам, по годам, тем это было. Конец июля, начало августа. Все, только матку закрыл в изолятор, через 10 дней прекращается поедание перги. Все хорошие рамки, ну такие солидные по перги, пока они еще находятся в улье, я их не трогаю в нижнем корпусе. Затем температура уже меняется, дело к холодам. Начинаю проводить ревизии в семье уже по подготовке к зимовке. И эти рамки я все выношу в температуру помещения, температура плюс 10-12. И сохраняю до весны, выставляю в развитие. Если у кого сохраняется пыльца, пыльца очень часто, пыльцу, перед этим я говорю, ее с сиропом, разводят и в кормушке дают как белковую подкормку. Если уж вы нашли где-то пыльцу сухую, через кофемолку, и он как птичек подкармливаете, в стороне пасеки можно соевой мукой, там слегка, чтобы она было больше э, видимости, и она будет брать там на обножку, эту перемеленную пыльцу, на обножку будет пчела брать, с удовольствием. Посмотрите, вот ролики часто пчеловоды показывают, приятно смотреть, там прям туча стоит над и... Это ну, птич, птичница такая пыльцу, и они приносят затем в ячейку, то есть обратный процесс, приносят в ячейку, складывают в, в слоями эту пыльцу обножку, затем трамбуют, добавляют ферменты, происходит малое соображения и вот это будет то, что нужно. Поэтому хороший вопрос, правильно, я постоянно об этом говорю. Не мешайте в сироп, не давайте в кормушки. это абсолютно не то. Давайте пускай пчела сама принесет, сделает, как положено, это молочно-кислое брожение и 100% использует для выкармливания личинок. Давайте тогда, как говорится, еще раз. Все-таки к какому-то, к одному знаменателю хотелось бы прийти, да, что у нас, когда есть в природе пыльца, как она употребляется. То есть пчела ее сразу употребляет, да, кормит и сама ест личинок, либо ее все-таки надо сформентировать и после этого употребить. Вот здесь опять у меня какой-то самый развал происходит в этом плане. Недопонимаю я. Молодая пчела способна усвоить и пыльцу, и пергу. Это то, что я знаю из, из литературы. И пыльцу, и пергу. Пчела кормилица в возрасте 6 дней всего-навсего. А вот когда кормят личинку старшего возраста, тут дай пергу. Потому что перга ферментирована. Вот тут дай пергу. Пчела молодая, конечно, и то, и то съест. Но личинка будет есть пергу. А пчела, молодая кормится. там, где протеаза по максимуму активна, она усваивает, она расщепляет и то, и то. Владимир Егорович, каким образом... Вот пыльцу, вот Дмитрий задавал, он вопрос задал, в морозильнику расщепить вот это ядро в пыльце, ну, чтобы куда-то там добавить, да, допустим, это обязательно, вы говорили, на кофемолке порошок. Произойдет ли это, что вот расщепить ее, да, там, добраться до самого этого места, ядро, как называется, да, или что там, вот так вот. Получится, я знаю, что в кофемолке вроде бы нет. Да что-то там меди на сутки, там, в воде, там в морозильнику. Вот морозилки. Произойдет это? В морозилке произойдет, да. Там лопается эта оболочка, и можно добраться до ядра, потому что вся ценность в ядре. Но снова вы эту пыльцу куда будете мешать? С чем? С сахарным сиропом и выливать в кормушки? А когда она принесет сама, даже сухую, и в кофемолке не прошла, допустим, не раздробилась там до этого ядра, эта оболочка, но за счет того, что произойдет молочно-кислое брожение, она там растворится, эта оболочка, и будет доступно ядро пыльцы в пирге. Почему она и считается легкоусваиваемой пирга? Потому что она ферментирована. Принос должен быть самой пчелой, и ферментация должна быть при участии пчел. Почему и преимущество у пыльцы, принесенной из этих вот птичников, в ячейку, то есть восстановить этот процесс сформирования и созревания из пыльцы перги. А вот в морозилке, куда потом вы ее? В сироп будете мешать или в тесто? Ну, может там... Где-то ближе к расплоду сработает. Ну, можно с медом, я считаю, будет лучше намного. Потому что птичник может не сработать, только в южных регионах. У меня, допустим, произошел облет в феврале, да, пыльца появится только условно там в конце марта, начало апреля. А в этот промежуток пчела тупо может не летать. Да, может вернуться в возврат на похолодание. А расплод уже матки погнали. Ну, единственное, пожелание готовить запас перговых рамок. Как выход, вот то, что вы озвучили сейчас, лучшего теста, лучше, тесто, лучше... Ну, пробовать. Смотрите, дает эффект, пожалуйста. Если не получается заготовить... Вот вы говорите, в феврале уже началось, а затем возвратные холода. Возвратные холода у меня матки в изоляторах. Ну, кто дает? Конечно, они будут пчелы проявлять активность, матку переводить на, на маточное молочко при первом облетении значительном будет это в феврале или когда они включат активность. И матки будут сеять. Затем на Три недели холода, вот почему изоляция и срабатывает положительно. Все запасы перги сохранятся для полноценного выкармливания расплода, когда будет микроклимат создан в семье самой и наружная температура. Или же заготавливать раньше рекомендации были в гнездо, зимующей семье. По краям вторые от краев ставить перговые рамки. Вот с этой целью возможно, чтобы было, была подстраховка в раннее весеннее развитие или поздне-зимнее воспитание расплода. Если чистый углевод, будет проблема. То есть ну, нужно, нужно знать вашу ситуацию, ваш, ваш регион, как у вас эта активность, когда начинается, и как обеспечить семью, и каким вариантом белкового корма. Добрый вечер. В Канаде пчеловоды используют порошок с медом и накладывают на рамки в такой момент, когда необходимо пыльца. Благодарю. Ну, то, что Владимир Егорович говорил намазывать на рамки, пробовать и возле расплода попробовать ставить. У нас другая философия. Если нет пыльцы, вот говорят, нет облетелись, очистительный облет, а нет пыльцы. Ну, вариант какой? Или же допустить расплод в семье и затем ломать голову с этими пастами, где же брать белковый корм, потому что расплод уже есть. И все мы знаем, именно сейчас и нужно давать первому поколению эту пыльцу, эту подкормку. У меня другой подход. Я просто не выпускаю маток с изолятором, нет расплода. И жду, пока будет хорошая активность, хорошие условия для создания микроклимата, не считая того, что у меня минимум по две рамки перги, сразу после чистительного блета, ставлю маткам под засев, независимо от внешних условий возможностей природы. Будет пыльца, не будет. Старт уже пошел, потому что матка выпущена с изолятора, не сеет, а, а строчит. Поэтому должен быть запас перги сразу с весны. Так, ребята, давайте еще вопрос два, и я, и я уже занят. Голос Марий Горович, добрий вечер. Виталий, Кировоградская область. Я хотел бы задать вам вопрос по поводу хвороби розплоду. Скажите, ну семья, которая была хвора гнильцем, вывела свою матку, или, возможно, из нее взять ли, при, на прививку личинку, и чё будет она устойчива ну, на, надалее до цієї хвороби, как американский гнилец. Спасибо. Ну, будет ли устойчивая матка из семьи больная гнильцом, если выведет свищевую, будет ли она устойчива к заболеванию, не будет ли рецидива? Посмотрите, вот матка несет, конечно, генетическое наследие при откладывании яиц, у нее яичники, она как является репродуктор, но после болезни, при болезни расплода много появляется и выживших пчел. Перед этим я говорил. Значит. По линии какого-то отца они могли выжить, потому что 70% наследственности у нас, поколений, то есть у пчел, идет по линии трутня. Не случайно матки обгуливаются не с одним трутнем, и не только во избежание близкородственной связи, а именно по этому запасу жизнеспособности трутней несколько И вот выживают при болезнях расплода. но ну, это механизм уникальный для выживания, заложен природой пчелиной. Я считаю, ну, лучше, лучше не скажешь и не придумаешь. Что если матка даже в нельцовой семье, она вывелась, то, во-первых, она вывелась из выжившего яйца. Во-вторых, она обгуляется с трутнями которые передадут свое состояние, свою физиологии по устойчивости. Может, передадут неустойчивое, мало ли с кем она облетится. Поэтому тут особо матка не распоряжается вот четко вот этим вот наследием, полноценным она полноценным будет или неполноценным. Не забывайте, что 70-80% наследственности идет по линии отца. Может быть, с нормальной семьи вы взяли яйцо или матку молодую, с семьи воспитательницы, с полноценной, а она обгулялась с такими ну, нежелательными трутнями или слабыми по жизнеспособности. И от гнильцовой семьи матка будет нормально работать, а из нормальной семьи может получить вот такой вот прокол. Так что рекомендация во всех больных семьях расплодом, матку уничтожать, чтобы они вывели свою, свящевую. Удастно, спасибо. Добрый вечер, Владимир Георгиевич. У меня вопрос такой, вот э, появляются матки э, на период взятка, чтобы они были расходы, чтобы семья активировалась на взяток, это все понятно, освобождается, кормится, уливая становится, там летная, вот. Но это семья не испытывает э, никакого стресса, потому что имеется закрытая матка. А вот если забрать матку, э, то же самое будет, или, э, как сказать, не будет положительного эффекта на... Нектар на, на, на взяток. Рабочее состояние в семье на медосборе определяет либо наличие плодной матки в изоляторе без открытого расплода, или же может быть рабочее состояние немного хуже в отсутствии матки, но при наличии открытого расплода. Потому что наличие открытого расплода будет активировать летную активность. Им нужно кормить этот расплод. Я занимаюсь маточным молочком. Эта картина у меня очень хорошо представлена. Молодые матки еще в стадии только выхода в маточниках. Открытый расплод, прививочная рамка стоит в природе выделения нектара. И вощену тянут. И нектар приносят. Единственное, что в отсутствии плодной матки хуже печатают. Так что работает. Подстраиваться нужно, как у вас будет. Полностью без матки, конечно, там свеща потянут, пока пока выйдет матка. И желательно хотя бы, чтобы была молодая матка. В период на начало цветения и на начало выделения нектара. Раньше за две недели уничтожали старых маток, до начала цветения, до начала взятка, выходила уже молодая свищевая, и была, это уже давало активность, продавала активность, и семья уже была в таком не совсем рабочем состоянии, но уже включалась в активность. Ну, пока вопроса нету, я понял так, это, что значит, если изолировать матку, то за 10 дней до взятка. Это все, все будет положительно. Если забирать матку, то надо именно забирать в начале взятка, когда уже взяток начался. Вот так я понял, да, чтобы был открытый расход. Или же уже, если забрать до, допустим, 10 дней, чтобы была уже матка на выходе. Я понял правильно? Да, желательно, чтобы на начало взятка была у вас молодая матка, вышла. Или же вы будете менять, постоянно подставлять рамки с открытым расплодом, пока, идет, пока будет идти взяток. Владимир Егорыч, по изоляции маток зимой в Италии, Днепетровская область, хочу уточнить. Вот сейчас есть семейки у меня там на три рамки, на четыре. Вот, и изолятор посередине стоит. Но клуб смещен немножко в сторону, вот, ну, где немножко, а где больше. Вот, есть риск, что при морозе могут изолятор оставить. Стоит ли изолятор взять, вот, допустим, сейчас температура 0 плюс 2, переставить туда, где клуб ну, более э, сформированный, куда, в ту сторону, куда он ушел. Это между крайней рамкой и предпоследней получится. Стоит ли такую операцию провести, как вы считаете? Или как-то можно по-другому это решить? По-другому не решите, только так. Желательно с осени смотреть такие семейки, если уже ее косит в сторону, значит держать под контролем и вот в такие оттепели проделать ревизию. Перенести через медовую рамку, через рамку одну и там, где вы видите обозначился центр. Ну и сверху контролировать эти семьи, сверху, возможно, какую-то лепешку к концу зимы будете ложить, потому что они, возможно, корма подберут эти по крайней улочке, с крайней рамки, или же плащмя сверху рамку положить, потому что часть освободится с какой-то стороны, где не обсиживают, будет полнометная рамка, а там сидят полностью. Так что обязательно перенесите, пока тепло, есть возможность, а то бросят вообще и будет обидно, если погибнет матка в изоляторе, застынет. Так, ребята, все на сегодня. Спасибо большое всем за участие, модераторам за связь. Извиняюсь, что у меня такая сечка получилась в начале. Ну, телефон как-то не хочет дружить со мной так все доброго до свидания до встречи кто уча, принимает участие в зуме 12 вторник 2000 по Киеву. все доброго до свидания